Привет, ты на канале Magic Pets. подписывайся скорее, это такая красная кнопочка внизу, жмякай ее, чтобы нас стало полтора миллиона. Я Миша Лайк, а я Покемон Юмичу. Ой, Юми как всегда, как ребенок. Я София, а это мой брат Эйван. Привет. А я Киса Алиса. Ставь скорее нам лайк и пиши свой комментарий, тогда возможно он появится где-то вот тут. И 22 февраля я впервые улетаю в путешествие на море с Анюткой. Мы будем снимать там влог. Юмичу впервые увидит море. Мы с Эйвоном уже море видели и даже успели там пожить. А почему не едет Миша, Аня расскажет в видео. Потому что мне нельзя. Море, море, у, -у, -у, -у, -у. у меня вот другая проблема. Вы вот вечно мне говорите все, что я кошка, а не собака. Но теперь я правду знаю. Ох, опять киса Алиса заладила. Я собака, я не кошка. Киса Алиса, какую еще правду? Ты, ты, ты куда? Куда, куда, караганда. На стол, потому что я на вас обиделась. Вы мне все говорите, ты кошка, а не собака. И вот сегодня я на канале Magic Family вижу, как выглядят настоящие кошки. Огромные, опасные и называются они Пума. Так что вы мне все врали. Нет, киса мы тебе не брали. Это просто новая Анина рубрика, необычные домашние животные. И в этот раз она просто пошла в гости к Пуме. Точнее, гуляла с этой гигантской дикой кошкой в лесу. А потом пошла к ней в гости и там такое было, ты такого никогда не видел. Так что Алиса, это дикая кошка, поэтому она такая. Это на нашем канале, а на Анином канале тоже новое крутое видео. Потом сходишь и все ролики посмотришь. Пшит, так что Кисалис не обижайся на нас. Может быть я вам поверю, но я ссылки на ролики внизу оставлю. Ребята сходят, посмотрят на Пуму и скажут, похоже мы или нет. А на море не хочу, я его видела. Когда мы с Юмичи взломали компьютеры Ивана и Софи. А я хочу, да ну и в то, что мы видели как они ездили на море. Кстати это было очень весело, но самое вкусненькое я оставила на потом. Я вам покажу как чуть Софи туда собиралась. Софи, мы уезжаем в Таиланд. Ура, я пошла собираться. Сумки, и ошейники мои взяли? Взяли. Так, пошла, одежду соберу. А кладешь свои возьму, все можно? Ладно, свайшу. А курицу мы взяли? Ты про игрушку? Ну да? Взяли, конечно. Точно? <говорит> точно, точно. А и бенджестами есть, да? Ну конечно, можно долго. Так, так. Так, а купальник мой? Софи, у тебя что, купальник? Так, надо еще постриг сейчас, сходили, фентипелек. А нету, да? Так надо купить. София, ты и так можешь купаться. Да ладно, там можно купаться головой. Круто, еще кровать не забыть. Ура, ура, ура, тайланд! Ура в Таиланд! Эй, Ван, ты чё? Ой. Ура в Таиланд! Увидимся в самолете, Эйвен! Ага, увидимся. Эйвен, ты что опять тут? София, решила, решил так будет безопаснее для обоих. Ну чё, мы уже в Таиланде, мам. Всё? Достаю купальник. Да мы только в аэропорте едем. А, ну ничего, я так, на всякий случай, может уже одевать пора. да уж. Вот Юмичу, вечно ты выберешь что-нибудь такое позорное. Это же была просто шутка, не на самом деле. Сейчас я еще вам ребята покажу, что они там с Сайваном творили с другими песиками. Ты про того шпица? Нет, только не это. Как тебя зовут? Софи, а что? Ничего, просто так спрашиваю. А тебя как зовут? Ой, а, я не скажу, а дай понюхать. Эй, парень, давай знакомиться. А я не хочу знакомиться, я вот что сделаю. Эй, ты что делаешь? Ты что делаешь? Эй, он тут пометил. Ну-ка, дай понюхаю. Ты что тут пометил, а? Да ладно, ладно, что ты? Ну что делаешь? Не знаю. Да ладно, ну что ты возмущаешься я тебя понюхаю, да ты не главный, а ты че главный? Ты главный что ли? А? он сказал, а? что он главный? Он сказал, что я он... не главный! я же главный, я. да, я же главный, мам, мам, я же главный! Эй, парень, сейчас я тебе покажу, кто тут главный. Сейчас я покажу, да? И вот здесь ты, наверное, покажешь, главный. Потому что окажешься, что ты главный. главный. Я главный. Эй, понял, что. Я от главный. От меня, понял. Смотрим, что я понял. понял. Меня. понял, да, понял. понял. Станьте от меня. Я всего лишь приехал за вещи. Я понял. Станьте от меня. Я всего лишь приехал за вещи. Вы раздаете переложение. Наметить. Наметить. Да, вс ⁇ я нормальный. Не ругай. Я нормальный. Дай понюхую тебя. И вот там мы узнаем, кто тут главный. Привет это его хозяйка. Ну-ка, ну-ка. Дай-ка, его. Дай-ка, я еще раз тебя понюхую. Мне кажется, мне кажется, что, что? Что тебе кажется? Что тебе кажется? Ну, что тебе кажется? Дай-ка, дай -ка, Ой, дай мужики, надоело. Мне кажется, я главнее. Э -э -э. я главнее. Я мужик. Эй, -э -э, ты чё? Нет, я. Нет, я. Нет, я. скажи ему, что я тут главный. Сейчас я тебе докажу. Вот, понял? Я главный. Я главный. Кто теперь тут главный? Кто главный, Кто главный, а? Кто главный? ты, маленький, Вот, отстань. Вот, понял, я главный Нет, вообще-то я главнее. Я главный. Ты что, с ума сошла? Значит, ты тут главный? Нет, я пошутила. Вот, блин. Да, позор. Но мы же были типа маленькие. Юми, зачем ты показываешь им наши стыдные ролики? Лучше бы что-то... Лучше давай покажем ребятам, как я ездила на мотоцикле и велосипеде, а еще, а еще, а еще. Да-да-да, но сначала я им покажу вот эту жесть. Только не Новый год. Ага. Какую-то тетку встретили. Здрасте, здрасте, здрасте. Что на пальцами-то тычет, мам? Всех глаз не воткнет. Ой, Софи, что это? Это называется ребенок Эйва. Маленький ноги. Ой, смотри, он упал. Теперь же он четвероногий, Софи, смотри. Да уж. Смотри, его мама к медведю зовет. Да, мальчик, иди смотри, какой веселый нишка. Ой, мама, ой, мама, ой, мама. Эй, да не нервничай ты так, он просто, ну, как бы веселее. Ой, что он делает? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой что он делает? Веселиться с медведем Софи. Ага. а его папа снимает. Да, прям как нас. Странный он. Да он не странный. Просто Но Эйвен, понимаешь, смотрит на меня. Вдруг он хочет повеселиться со мной. А я не хочу, Софи. Ну, Эйвен, не переживай. Видишь, мама его забрала. Мам, ты как думаешь, он же не захочет веселиться с Эйвеном? Мам? Надеюсь, да не переживайте, не детки. Это просто мальчик. Да, и он, он решил веселиться с тобой. Надеюсь, он не будет делать с ней, как с медведем. Да, надеюсь, он не будет делать э, с ней, как с медведем. Ой, Софи, он решил повеселиться с нами. Эйвен, успокойся, он же не монстр какой-то. Фу, фонушо. Юмичу, ты выбираешь самые дурацкие видео. Ребята подумают, что мы какие-то Софии дураки были в детстве. Это им все неправда. Ладно, ладно, сейчас покажу ребятам американских собак и американского кота. Кия! И Суши, Суши, Суши роллы! Как вы в гости ходили роллы жрать? Но мы их не ели. Ох, ну хоть это. А, -а, -а ура, ура, ура! Привет, Кипи, привет! Привет! Так, Скиппи, дай-ка мы проверим, ты это. Да, это Skip. Да, это он, Скипи, пока что, мам. Пусть что-нибудь скажет, ну, на английском. Hi, guys. Hi. I... I've never acted in a movie. I don't understand what you want from me. Don't worry, Скиппи. Yeah. Yes, just say something. Uh, what to say? Don't um, be serious, Скипп. Maybe just hello to Russian dogs. Hey, guys. What to say for this video? Скипп, you are so cool, I know. Yes, it's true. Sofie. Mm. Hey. hey. Сейчас дуэль. Я не знаю. Ну, просто правда передай привет русским собакам. Им будет приятно, интересно. Ну, ты пока подумай. Ну что, Скип, ты решила что сказать? Not yet. Ладно. American superhero, Ava! Mam, я не супергерой. You Мам, should... я не понимаю тебя, чего you ты скажи, хочешь. Скажи. О, Эйвен, ты такой классный, где ты взял этот плащ? Мама, дала. Понятно. Да, Sophie, тебе не дали мама, у тебя есть его плащ для меня? мама, мама, мама, а ты не видела оттинки? Нет? Ну ладно. Где же этот оттинки? Где его найти? Я не знаю. Эй, вы знаете, что эти глупые собаки не могут найти меня за домом. Их мозг слишком мал, чтобы найти кошку. Да, я действительно умный парень. Иван и Скипи сидят прямо по тарелке и им что-то достанется. Но нет. Вот какая красота получилась. А можно сыра? Спасибо. Сыр это очень жирная штука. Я такой ем ну, раз в год. Собакам такое вредно кажется. Скип готов что-то сказать. Скип решил показать трусливым собакам, что умеет она. Ну что ж, все наелись роллов, кроме нас, зато мы с погуляли, поиграли. Да, классно провели вечер. Скид, ты уже поела роллов? Софиса боком же не же. А, ну да, точно. Сейчас я покажу ребятам пушишку. Видео про пушишку. Нет, нет, нет, им еще нет. Давайте лучше сначала про мотоцикл. И пушишку не надо. Ладно, но потом пушишку. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, трясет-то что-то, блин. Что так трясет-то, блин? Мам, ну поаккуратнее ехать можно, а то же не мягкое место все отобьет. Ой, смешный звук велосипеда через камеру, будто у нас кран целый, а не школьник. София, ты не школьник. Ой, ой, ой, ой. Лично съехали с горочки. Не школьник, я имею в виду. О, господи, что же, девушки, боже мой. Вот такое ощущение по звуку, что мы просто на экскаваторе асфальт снимаем. Вот оно, вот оно море. Ой, море то и нет, мам. Вот так-то. Так что разворачиваемся и едем домой обратно. Пока, море, пока. Мам, поехали. Давай, пока, море. Так, так, так, разверну как на танке, и поехали. Все, пошла запись. Мы отправляемся. Ну, поехали Пока. уже, мам. Мам, а, поправь камеру немного, мне кажется, меня не видно. Да, вот так, вот так хорошо. Ой, что то лапа затекла у меня. <смех> вот так вот лучше намного. Ой, кочка. Вот теперь ты, мамой, поймешь, что значит ездить без шлема, ветер в морду, но все равно клево. А лягу-ка я вот так. Мам, ну я не маленькая, не надо меня так гладить, я же видео снимаю. Ну, мам, мы едем, едем, едем далекие края. Ой, а, ой, ой, ой. Да, это было круто. когда мы жили в Таиланде. Но мне теперь дома хорошо. А я тоже никуда не хочу, мне и дома хорошо. Я вот лично хочу на море посмотреть. Пушишка! Нет-нет-нет, Юми, не надо это показывать. Юмичу, пожалуйста. Пушишка. Ну-ка, покажи мне. Какие волшебные пушишки? Вот это волшебная пушишка. А что такое волшебная пушишка? Что вот она такого волшебного пушишка, делает? Пушишка волшебная. Отпустите. Я Не поняла. Она Отпусти что, что разговаривает? Пушишка. Пушишка. Она отпустите. Отпустите ее не может, никая пушишка Все, я, разговаривает? Я не могу смотреть на это не могу. Ну, иди сюда, куда ты пошел? Я отпускаю ее. Ну-ну-ну, давай, давай Все. еще. Я ухожу, от вас улетаю. От вас. Ну и что полетела, но ну, она, ну и что это ветер. Нет, я на самом деле волшебная пушишка. Я могу вернуться. Офигеть. Иди сюда, Софи. Так. Ну-ка, ну-ка, надо изучить механизмы. Софи! Ой, блин, ой, блин, блин, блин, что за фигня? Да ну нафиг. Что она делает? Пойду к Эйвану. Эйван, будь аккуратней. Не, не, не, не надо ко мне, не надо. Я, не, я, я, я ничего не сделал. Я, не эйван, надо ко мне, не Эйван, Эйван. Мама, мама, я не хочу с Пушушкой общаться с этой. Я, я не хочу с Пушушкой общаться с, с, с этой вы Пушушкой. Вы меня, ой, то я от вас. Юмичу, зачем ты нас позоришь? Ребят, ну скажи им, что я их не позорю. Что было, то прошло, но прошлое не забыть А мы вот его забыли А теперь, э, вспомнили Ничего, мы тоже когда-нибудь ей отомстим Покажем твой детский позор А ладно, я больше не буду И вообще, знаете, что я поняла? Все эти видео мне не подходят Фу, слава богу, закончился наш этот позор а, а что значит не подходит? Не подходят, потому что я еду не в Таиланд Я еду в Испанию, понятно? На остров Майорка И я тоже сниму там влог и покруче вашего Да уж, конечно Посмотрим Как же хорошо, что я никуда не еду Остаюсь дома, а ты иди и смотри вот там ссылки, особенно про то, как Аня гуляла с гигантской пумой. И не только гуляла, но и в гости к ней домой ходила. Короче, там такое видео классное. Иди его смотри и на Анин канал. Иди смотри про Афавитом, как она Афавитом купила машину. Да? Серьезно? У нас будет новая машина? Не верю. Короче, совсем скоро мы увидимся в новых роликах. Пока. Лайк.